Что ж, дорогие друзья, я рад вас всех здесь приветствовать. Мы с вами... У каждого из вас есть знакомая, у каждого из вас есть полная, забитая телефонная книга какими-то контактами, какими-то людьми, кем-то, кто вас окружает. Нетворкинг — это как раз про окружение. Это про то, те, кто находится у вас в телефонной книге, кто находится у вас, друзья, в Фейсбуке, кто вообще в целом вас окружает, насколько эти люди вам полезны, Насколько эти люди могут быть вам применимы, полезны? Насколько ваше окружение является для вас ценным? И как вы можете его использовать в своей жизни? Да, я являюсь нетворкером по жизни. Я это практикую в своей жизни очень активно, очень эффективно. И все свои блага, все, что я в жизни достиг, я достиг именно благодаря нетворкингу, благодаря общению. Я вижу, там кто-то руку тянет. Что мы с вами будем делать? За эти 15 минут я поведаю, что такое нетворкинг, с чем его едят. Я покажу, зачем он вам нужен в этой жизни. Открою шаги действий, которые позволят сделать нетворкинг частью вашей жизни. Смогу убедить, что неограниченные возможности лежат у вас под ногами. Порой просто стоит нагнуться их и подобрать. Ну и, конечно же, дам возможность испытать на практике магию нетворкинга и как оно действует в жизни. Значит, коротко обо мне. Мне 24 года, я не женат, без детей, поэтому берите меня, пока я свободен. Я являюсь руководителем отдела финансов консалтинговой компании, организовываю нетворкинг-конференции под общим названием Time «Таймбрейк». Как я сказал, всех своих успехов я добился благодаря общению. Если говорить с материальной точки зрения, как это вылилось, благодаря нетворкингу, благодаря общению и окружению, я для благотворительных фондов Польши сумела развернуть ивент-акции, которые 3,5 миллиона долларов приносили в месяц. И, конечно же, сделал нетворкинг частью своей жизни я иду с фразой, что добиться большого успеха можно используя лишь один свой род, и это не о том, о чем многие могли подумать. Вы можете открыть слова, толковые слова русского языка, поискать слово нетворкинг, что оно означает, и его там не найти. Потому что нетворкинг к нам пришло с западного мира, с, в частности, с США. Что оно означает? Нетворкинг – это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей, знакомых и друзей ваших друзей у вас была возможность эффективно решать сложные жизненные задачи в любой сфере, в которой бы она ни была. Как это выглядит на практике? У вас есть маленький ребенок, которому нужно попасть в сад. А ваша хорошая подруга является директором детского сада. Она является частью вашего окружения. И благодаря этому ваш ребенок мог без проблем попасть в детский сад, потому что у вас есть этот контакт. У вас есть это окружение, которое вам чем-то полезно, чем-то ценно. Или еще лучше, у вас есть друзья, никто не является директором сада, но что вам мешает спросить, слушай, а нет ли у тебя среди твоих знакомых кто-то, кто может мне в этом помочь? И таким образом через друзей ваших друзей тоже есть возможность решить любую жизненную ситуацию, любой найти решение, любой совет, профессиональный какой-то совет в любой сфере. Но, что очень важно, при этом суть сути нетворкинга, лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми. Это не значит, что вы строите свое окружение просто, чтобы его тупо юзать. Это значит, что вы создаете свою собственную социальную сеть из вашего окружения, где вы друг друга дополняете, где вы друг другу можете быть полезны, где вы друг другу может быть цены в чем-то, можете посоветовать. Это ваша личная социальная сеть, где вы можете друг другу помочь решить любую ситуацию, которая может быть полезна и ценна, как вам, так и вы им. Зачем он вообще в жизни нужен? Ну, есть у, у каждого из нас круг наших друзей, есть наши знакомые, да, в принципе, нам этого может в жизни хватить, что еще нам нужно? Зачем расширять свою базу телефонную? Зачем расширять свое окружение? Зачем расширять круг своих знакомств? Во-первых, networking нужен для расширения круга знакомых, потому что это развивает кругозор, это дает понимание и принятие чужих точек зрений, потому что если у вас сложилась какая-то жизненная ситуация, связанная в той или иной сфере, и у вас есть три ваших знакомых, которые являются экспертами в этой сфере. Вы у них спросили, они вам дали разные точки зрения. И вы можете свысока уже посмотреть на ситуацию в целом. И более объективно принимать решение. Потому что ваше окружение имеет в наличии людей, компетентных в той или иной сфере. Имеет в наличии людей, которые могут быть вам в этом полезны. Дальше. Чувство полезности, нужности. Поднимите руки, то, те, кто любят, когда к ним обращаются за помощью, потому что понимают, что они профессионалы, что они классные, и они понимают, что нужны. У как-то не густо. На самом деле мы все люди, мы все любим, когда к нам обращаемся. Мы все любим, когда к нам приходят за помощью, когда к нам приходят... Потому что понимает, что мы классные, что мы профи, что мы ценны для окружения тех людей, которые к нам приходят. Это работает в двустороннем порядке, как и по отношению к нам, так и мы по отношению ко всем остальным. Повышение самооценки. Когда люди к вам обращаются за советом, за помощью, потому что вы профи, потому что вы компетентны, потому что вы являетесь частью их окружения, вы себя чувствуете на миллион. Стремление стать лучше за счет того, что партнеры умнее, качественной работают. Это особенно применимо в MLM бизнесе. Потому что есть, всегда есть те, кто большего достиг. Всегда есть те, у кого структура шире. Всегда есть те, кто больше гребет бабок лопатой. Но можно черной завистью помирать от этого. И думать, вот зараза, блин, да как у него это получилось. А можно создать с ним доверительные долгосрочные отношения, где вы будете друг другу помогать, друг друга дополнять. Он вам даст какой-то профессиональный совет. Вы сделаете человека, который круче вас, ну на данном этапе, частью вашего окружения, частью вашей жизни. Быстрое достижение цели. Это очень классно, очень эффективно применимо. В нетворкинге работает просто идеально. Что я имею в виду? Вы хотите открыть бизнес, но вы пока ни черта не понимаете, ну как его открыть? На одних словах это не будет работать. У вас в друзьях, открываете телефонную книгу, так, у меня есть профессиональный маркетолог, у меня есть профессиональный социолог, у меня в друзьях есть продажник, у меня в друзьях есть те-те-те. Вы можете без проблем с каждым из них связаться, спросить. Я вот хочу открыть бизнес, ты со своей колокольни. Дай мне каких-то пару советов, подскажи мне, как я могу это сделать. Маркетолог вам скажет, ну смотри, для того, чтобы открыть бизнес, тебе нужно продвижение, реклама, соцсети и тому подобное. Социолог вам поможет, скажет, ну слушай, сейчас в народе такие тренды. Вот это идет на спад, сейчас это не актуально. А вот это вот в народе, наоборот, сейчас набирает спрос, это круто. Продажник вам тоже даст каких-то пару советов. И у вас уже есть видение какое-то определенное, что вам нужно сделать здесь и сейчас, чтобы открыть свой бизнес, исключительно благодаря тому, что вы воспользовались вашей телефонной книгой, ваш, вашим окружением. Вы сделали нетворкинг с этими людьми, и они вам дали полезность. Профессиональные советы. Это очень классно, это очень круто, когда в вашем окружении есть люди, которые компетентны в той или иной сфере и которые могут действительно дать вам полезные, важные советы, которые, конечно же, будут применимы. Нетворкинг – это про ваше окружение. Кто вас окружает, насколько эти люди вам полезны, чем они могут быть ценные чем вы можете быть им ценны, каким образом вы можете взаимодействовать. И подумать всегда можно на досуге. У меня в телефонной книге 500 контактов, а к кому из них я могу обратиться за помощью или за советом в той или иной ситуации? А кто из них действительно может быть полезен и компетентен в этом? А может мне не хватает людей в моем окружении, которые знают что-то, то чего не знаю я? И мне нужно ими обзавестись. Что делать? В первую очередь определите, чем я могу быть полезен. Определите для себя в вашем окружении, в чем вы являетесь профессионалом, в чем вы являетесь специалистом, как вы может быть, можете быть полезны окружению. Когда вы поможете вашим каким-то знакомым, друзьям, близким, советам профессиональным, чем угодно, уверен, что в будущем, когда кто-то к ним обратится с точно такой же ситуацией или проблемой, кого он в первую очередь посоветует? Конечно же, вас. Потому что вы ему помогли, вы ему дали дельный совет. Таким образом... Вы расширяете и круг своих знакомых, и круг своих клиентов. Вам, по сути дела, это ничего не стоит из материальных ценностей. Только пообщаться с людьми, завести новые контакты, а дальше это пойдет цепной реакцией. Делитесь энтузиазмом по отношению к вашему делу. К вам будут снова и снова обращаться за помощью. Ваше окружение будет больше вас ценить, будет больше считать вас компетентным и будет чаще понимать, что на вы являетесь частью окружения их и вы важны цены, потому что вы с энтузиазмом подходите к тому, в чем вы являетесь специалистом. Потому что они видят, как вы горите этим, насколько вы профессиональны в этом, как вы разбираетесь в этом. И, конечно же, рекомендации будут шириться дальше и дальше, потому что люди видят и доверяют вам. Фокусируйтесь на новых связях. Хорошо иметь старых бывалых друзей. Они надежны, они классные, ты знаешь, что от них можно ожидать. Это все очень классно, круто, но это ограниченный список. Расширять кругозор нужно, потому что появляются новые профессии, появляются новые веяния, новые тренды. И ваши бывалые друзья уже могут быть далеко не компетентны в этом. И уже не факт, что ваше окружение может вам в этом подсобить. Поэтому нужно расширять свой кругозор и расширять количество своих связей для того, чтобы быть в ногу со временем. И чтобы время и люди, которые компетентны в чем-то здесь и сейчас, могли быть для вас тоже полезны здесь и сейчас. Держите визитки в доступном месте. Я часто слышу, что это прошлый век, что это уже не актуально. На самом деле все это абсолютная ложь и вранье. Потому что после того, как вы с кем-то познакомились, Через час он о вас может забыть и не вспомнить, какими бы вы не были классными, какими бы вы ни были крутыми. И как бы вы действительно не были бы полезны в окружении этого человека, он о вас забудет, потому что ему ничего о вас не напоминает. Держите свои визитки всегда под рукой, потому что это то, что позволит человеку не забыть о вас. Это то, что ему напомнит, когда он придет домой, снимет пиджак и начнет шариться в карманах, он увидит: а, точно, я сегодня познакомился с этим человеком. Он сохранит вашу визитку и когда придет время, он обязательно к ней вернется. Не переусердствуйте с продажами. Я очень люблю ходить на различные networkingи, на различные форумы, мероприятия. В современном мире много говорят о полезности заводить новые связи, о полезности нетворкинга. Но очень многие часто это путают с продажами. Когда ты пришел, начал знакомиться с новыми людьми и сразу начал им втюхивать. Я профи в этом, я особенно часто не без обид, то есть ничего личного, но почему-то часто я это встречаю среди маркетологов. Они приходят, они знакомятся с людьми, они рассказывают, я маркетолог, мы занимаемся там, маркетинговыми исследованиями, целая маркетинговая компания разрабатываем, мы вот сотрудничаем с этими и с этими, мы такие крутыми. Вот вам визитка, слушайте, давайте мы с вами встретимся, обсудим маркетинговую стратегию и как маркетинг может для вас сейчас быть полезен. Он сразу начал втюкивать. То есть я не знаю этого человека. Я не знаю, профессионал ли он. Я хочу его ближе узнать именно как человека. Я, хочу, я реально хочу, чтобы он стал частью моего окружения. Искренне этого хочу. Но для этого мне нужно понимать, что это за человек. Когда он три минуты со мной пообщался и сразу начал мне втюхивать свой продукт, у меня сразу начинается отторжение. Не, сори. Не, маркетолог. Спасибо. Хорошего дня. Знакомьте людей друг с другом. У каждого из нас, сидящих, есть какой-то пул, какой то наше, о, наше окружение. Будьте здоровы. Вот, какое-то количество людей, которых мы знаем. Но очень возможно, что наши друзья общие могут быть друг с другом не знакомы. Очень часто может сложиться так, что вы кого-то знаете, ваш друг кого-то не знает. Но когда вы начинаете знакомить людей друг с другом, знакомить ваших друзей, вы таким образом соединяете их вместе и таким же образом расширяется ваше окружение и создается вот эта магия нетворкинга. Когда единая социальная сеть, где друг друга знают, где друг друга могут дополнить, где друг другу могут помочь, где каждый может быть ценен друг для друга. Не жалейте. Не, не надо, как это так культурно сказать, не слабитесь. Вот, прошу прощения за мой французский, просто не надо, не надо жалеть. Люди хотят друг с другом знакомиться, люди хотят новые контакты получать, люди хотят расширять свое окружение качественными, классными людьми, которые действительно будут цены для их окружения. Знакомьте таких людей друг с другом, а они... Познакомят вас со своими качественными, ценными людьми и своего окружения. Практикуйтесь в представлении себя. Не забываем про пункт пятый. Но тем не менее, практикуйте в представлении себя. Когда вы идете на любое мероприятие, на любой нетворкинг, на любой форум, подумайте, как вы можете себе представить. Что вы о себе скажете? Кто вы? Чем вы занимаетесь? Как вы можете быть полезны тому обществу, той аудитории, где вы находитесь. Определите приоритеты в нетворкинге. Очень часто я тоже встречаю, есть специализов... специализированные нетворкинг-мероприятия, где именно есть возможность заручиться новыми контактами. Очень часто встречаю, когда люди приходят за всеми сразу, в результате ничего не получают. А потом говорят, да, ну фигня этот нетворкинг, ну пообщался, познакомился, на этом все закончилось. Определите себя две максимум три главных цели, зачем вы идете туда. На любое мероприятие, на любую встречу, на любой форум две-три главных цели, касающиеся нетворкинга. Что это может быть? Значит, у меня пятилетний ребенок, ну нет, не у меня, у меня детей нету, но в целом. У меня пятилетний ребенок, мне нужно отправить его в детский сад. У меня нет знакомых, которые могут по блату его туда отправить. Я иду на мероприятие. Значит, первая у меня цель. Возможно, среди аудитории есть кто-то, кто занимается в сфере образования, кто э, знает, и либо является руководителем детского сада, либо знает кого-то, кто может. Цель первая. Значит, добиться какого-то контакта, связанного с этим. Цель вторая. А, значит, что мне еще в жизни надо? У меня среди друзей нет ни одного специалиста по искусству. Я люблю искусство, я хочу об этом больше знать. Я хочу, чтобы на всякий пожарный у меня был человек, который, если что, меня может в этом просветить. Четкие две-три цели, зачем вы идете в плане нетворкинга, и что вы хотите от этого получить в конце. Либо я хочу заручиться новыми 10 классными контактами, познакомиться с 10 новыми людьми, которым не придутся по душе, вот хотя бы чисто интуитивно. Это тоже может быть цель. Это тоже очень классно. Держите одну руку свободной. Это очень важно. Реально, мега важно. Почему? Особенно это видно на кофе-брейках. Значит, в одной руке кофе, в другой руке 6 пончиков, ладонь еще вымазана уже начинкой шоколадной, о каком нетворкинге можете идти речь? Ваше окружение сейчас на данном этапе ограничено чашкой кофе и шестью пончиками. Вы не можете ни руку пожать человеку, ни достать из кармана визитку ему дать, ни контакт где-то записать. У вас все ваши конечности чем-то заняты. Follow-up. Доведите начатое до конца. Не хватает просто познакомиться, обменяться контактами и на этом забыли. Если люди действительно классные, если люди вам действительно нужны в вашем окружении, и действительно могут быть вам полезны, напишите им через пару дней. Мы с вами познакомились там-то и там-то. Я узнал от вас, что вы являетесь специалистом в той или иной сфере. Я бы хотел, чтобы вы были в моем окружении. Я бы хотел с вами дружить. Конечно, человек вам тоже ответит. Или договоритесь на чашечку кофе. Вы вот говорили, что вы специалист в области маркетинга, а мне сейчас этого как раз не хватает. Возможно, вы являетесь тем недостающим звеном, который мне поможет в моей ситуации. Мы могли бы с вами встретиться на чашечку кофе. И вот вы уже заручились определенным полезным контактом. Доведите начатое до конца, до логического конца, когда вы знакомитесь с новыми людьми. Как я обещал, я вам покажу магию нетворкинга и то, что лежит у нас прямо под ногами, порой это нужно просто поднять и, и это использовать. Три истории про магию нетворкинга. Первая. Джеймс Лафферти, он являлся руководителем Coca-Cola по всей Африке и исполнительным директором British American Tobacco. Это человек, который... Был фитнес-инструктором, к нему приходили на занятия богатые, успешные люди, он их тренировал, он им помогал по фитнесу, но кроме того, что он занимался своими прямыми обязанностями, он с ними всеми знакомился, общался, общался по бизнес-трендам, по бизнесовым различным вопросам, интересовался у них по разным вещам. В результате, После того, как он с ними так вот заручился контактами, заручился такими знакомствами, он создал с ними нетворкинг. Один из его клиентов позвал его к себе работать бренд-менеджером. В результате он пошел по карьерной лестнице и стал исполнительным директором Бридиша American Tobacco и руководил Кока-Колой по всей Африке. Человек просто общался с людьми. Он с ними завел знакомство, он сделал их частью своего окружения, создал с ними нетворкинг. Кейт Фераци, автор бестселлера «Никогда не ешьте в одиночку» или «Другие правила нетворкинга». Когда он был юношей, подростком еще в возрасте, он помогал в гольф-клубе. И он заметил, что богатые люди, которые приходят туда в гольф, они друг другу помогают, дают советы, дают деньги взаймы, друг друга детей устраивают в лучшие университеты мира. То есть, являются поддержкой друг другу и помогают таким образом друг друга, повышают на определенный уровень. В результате он пообщался с одной богатой клиенткой, он с ней заручился, построил с ней нетворкинг. Каждое утро он смотрел, обходил все гольф-поле, смотрел на разные лунки, на рельеф местности, где сложнее попасть в лунку, где проще, где прошел дождь и будет тормозить мячик. И он это все и рассказывал. И таким образом он построил с ней доверительные отношения, создал с ней нетворки. На сегодняшний день у Кейта Феррацци телефонная книжка составляет 5000 друзей, среди которых Дональд Трамп и Хилари Клинтон. И он может спокойно по-дружески им позвонить и с ними пообщаться. Они являются Частью его нетворкинга, частью его общества. И Ивачий Давтян бизнес-тренер и предприниматель. Возможно, кто-то слышал о нем. В девяносто третьем году э, с женой, маленьким ребенком, он приехал в Украину, имея в кармане 189 долларов. Благодаря общению, благодаря нетворкингу, благодаря тому, что он создавал себе качественное, полезное окружение, он построил несколько бизнесов и на сегодняшний день является успешным тренером по ораторскому искусству и владельцем ряда бизнесов. Общение и создание качественного вашего окружения – это путь к успеху. Что можно сделать прямо здесь и сейчас? Зачем откладывать? Первое. Познакомьтесь в течение дня с максимальным количеством людей в зале. У нас еще будет кофе-брейк. И после окончания форума еще можете на полчасика остаться пообщаться с людьми. Познакомьтесь с ними, заручитесь с ними контактами, создайте с ними нетворкинг, сделайте их частью вашего окружения. Возьмите с каждого знакомства визитку, номер телефона, линк на страницу в соцсети. Да что угодно, лишь бы этот человек не потерялся, лишь бы у вас была с ним какая-то связь. Договоритесь с двумя людьми на встречу в течение этой недели, Обсудите более подробно, как вы можете быть друг другу полезны. Выделите всего час на чашечку кофе или чаю, кто как больше любит. И пообщайтесь с теми людьми, которые придут, как вы можете друг другу помочь. Как вы можете сделать с ними окружение, которое действительно будет качественное. Ну и, конечно же, посмотрите вечером, какие нетворкинги проходят в ближайшее время. Сходите на один из них. А теперь самое ключевое. Я видел, что все фотографировали эту презентацию. Каждый из вас ее получит при одном условии. Сделайте нетворкинг прямо здесь и сейчас. На кофе-брейке и после окончания форума. Каждый, кто подойдет со мной познакомиться, пообщаться, кто со мной обменяется контактом, я тому лично пришлю на его электронную почту эту презентацию. И самое еще главное. Я же... Показы, говорил, что у вас будет возможность испытать свои силы в нетворкинге здесь и сейчас. Это ваш путь. Доставайте телефоны, открывайте камеры, сканируйте QR-код и стартуйте. Это ваша возможность испытать свои силы в нетворкинге, свое мастерство.